Всем привет, дорогие друзья! вы находимся на канале GoPlayGames. С вами я, София. Мы продолжаем нашего Сада. и у нас э, идет с того, что он... мы думаем, мы думаем, э. <соторые> мы шевелим мозгами. У нас есть мысли, надо теперь эти мысли сложить в одну кучку. Так, Мурает убил Джо Дана и Кларису Фриман. Вот, мы пока Дана не нашел, его Спенна жил с отцом. Во время войны Дана с друзьями двоя пятеркой. Крейг Спену был сиротой и называл своего... А, вот, вот, вот, такая Спену был сиротой. Так, пока дан... Биография так... Оллери, что? Убивает тех, кто угрожает семье и бизнесу. Может быть, вот так вот. Нет? Так, меня так... Так, подошва нами Олли лично убивает тех, кто угрожает его семье и бизнесу. Биографию. Так, так, без в квартире Дана. А, Причем это тут. Так, ну давай еще раз. Пока Дан не нашел его, Спену ужил с отцом. Во время войны. Ой, это не то, да, что-то я не то. Вот. Раз. Был сиротой. А это вообще к чему? Это к этому. Попался. На кладбище Гринвуд. У нас еще две дедукции в голове есть, которые нам нужно обдумать. У живых есть богатые и бедные районы. У мертвых тоже. Так. В середине 19 века Гринвуд стал местом последнего пристанища для самых выдающихся жителей города. Мыслители, О, ученые, писатели, изобретатели, артисты, бизнесмены, политики, полицейские, воры, сутенеры и убийцы. Хороший список. Давай аккуратненько, только не на штырь. Здесь покоится тело тех, чей бездушный разум создал Нью-Йорк с нуля. Теперь вы знаете, как добиться успеха в большом яблоке. Так. Где <свистые> подставить сутенера каким-нибудь наркоманом, там, я не знаю, бизнесменом в кровавых руках. Но ну, это по-моему везде так. Так, давайте мы еще сложим еще парочку картинок, чтобы оно у нас там не, это, не висело. Так, давайте еще подумаем. А, Муравьед убил Джодана, это да. Подожди, в смысле? Вот. А, Кто-то приказал а, Рэнда Лули совершить эти преступления. Муравьет убил. Что, нет? Джодана и Кларису Фриман. Так, подошвы. Ну, смотрите. Кто-то приказал. При этом Оллери сам убивает. Олери не стал бы посылать Рандала убить Дана. Он уволок бы его к себе в подвал, сказал бы небольшую речь, а потом убил бы сам. Да. Олери не имеет никакого отношения к смерти Дана. Я тоже так считаю. Еще одна дедукция, давай. Так, у жены так, так, так. Пропал после победы в бою, когда Ель был еще ребенком. Так, с друзья, друзьями пятерка. Мэри муравьет убил Джодана и Кларису Фриман. Так. Убийца Дана все тщательно спланировал, кстати. Это раз... И муравей это осуществил. Нет? А что тогда? Кто выдает себя за врача? Муравей убил Жудана. Нет. А! Так, убийца Дана все тщательно спланировал. Да. Интрижка с Колбертом. Это нам не нужно. А э, с проп... Пал после победы в бою, когда Ель была еще ребенком. Взаимно называла Олимпийской пятеркой. Мэри недавно была дома у, Эли, у Еля. Кстати, Мэри. Мэри недавно была. Нет? Угу я даже не знаю, что тут может быть. Митчелл, который сражался бок о бок с Даном на войне, пытался выдать себя за врача Еля. Ложный вра... врач... еле А, Митчелл один или без пытался... А я как-то и не поняла, что это он. Это какая-то ящерца, я думала, там это сокол какой-то. Я как-то поэтому и не поняла, что происходит. Сколько времени у меня ушло? Минут пять ушло. Наверное, я там сидела тупила. бывает жестко. Так, карточка, я тебя увидела. Все, я... я причем вижу то, что я некоторые, да, карточки пропускаю. Это что? Это кто? Это не тот, кто нам нужен. Здесь? Тоже нет? Это? Четыре базы охраняют своего отца. Ага. Дженни Будс. А, жена Гарри Брэдвика. 24 июля 2019 года. 13 мая 1915. Так... В память о Гарри, о Гарри Брэдвике, отце бейсбола, 5 октября, 1824, 20 апреля, 1908. И бейсбольный... Если верить книге, которую я нашел дома у Дана, спортивные фанаты оставляют на могиле Брэдвика бейсбольные мечи, чтобы выразить свое уважение. Хорошо. Вот это что? Если бы между битами был череп, было бы еще лучше хе ха Ой, кошака. Так, тут маска. Так, ну я ничего больше не вижу тут. Я вроде что Тут какая-то еда. Значит, тут кто-то был. Все еще горячая. Значит, недавно. Кто-то здесь определенный есть. А, а там что? Костер разводили? Если бы что? она лежала здесь больше получаса, ее бы все облепили муравьи. Так, значит, прям здесь кто-то сейчас есть. Так, окей, там вроде бы мне ничего не высветилось. Кто-то где-то сейчас есть. Это что? Ну, я думаю, даже больше в той стороне. Э, справа. Там карточка какая-то лежит, вижу. Кесада. Далее, далее, далее. Ну да, наверное, стоит пойти направо. Там, посмотрите. А это что? Какая-то за забытая. Ну да, наверное, стоит пойти куда-то направо прям. прям направо-направо. Там, кстати, что-то светится вдали. Смотри-ка. Смотри-смотри-смотри. Что-то там есть. А, или это циркушка чисто. Так, мы сюда ничего не можем подойти, осмотреть еще. Походу нет. А да. Никогда не доверял ангелам. Стоит ангелу пасть. А перед вами демон. Падает весь мир, разверзается ад, а его пожрет демон. Перед вами демон. Перед вами демон. Стоит! получен достижение. Стоит ангелу упасть. Перед вами демон. Ну, а что это логично? У нас жить? что получилось? Как там? В Библии? Типа этот самый... Люцифер-то. Он кто? Он подшангел. Правильно жить? Может быть, на дереве где-то что-то? Так, ну сюда я не могу пройти. Я, наверное, что то еще не вижу. Что-то еще тут не это самое. Так. Но ну, мне кажется, я уже все тут обходила. Мне соскок туда пойти и все. Ну и у то он туда не идет. То есть это максимум до меня, когда он доходит, это максимум, когда я его направляю, посылаю, не идет, не идет и все, ни в какую не идет. Ладно, значит что-то мы еще тут найти должны. Все еще. Ну это мы все осмотрели. Ну, бейсбольных мечей я тут не вижу. Так, тут ничего. Тут тоже. Здесь тоже ничего. То есть кто-то здесь есть, блин? Как его найти? Туда налево он не проходит. Это мы шуршим, по идее. Так. Вот бейсбольный мяч один из. В себе забрал? Ага. На дереве, на дереве. Говорят же, на дереве кто-то. <реклама> Карточка лежит. Ну сверху, наверх посмотри. Вон, вон, вон, вон, вон, вон, вон сидит. Вон, вон, вон, вон, вон. Сейчас попасть бы еще. Бо, приветики, братан, прячемся, сбей его мечом. <свят> Улыбается такой. <свят> Сейчас мы видим, что-то что-то ему устроит, определенно точно там напугает. Мы же кошак, мы уже можем на дерево тоже залезть. Пойдешь? А перчатку? Ты это сам Сонькину перчатку что взял? Или ты его хочешь довести? Я всегда был поклонником в... вариор какой-то. Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джодана. Джодан встречался с кем-то за обедом. Я расследую дело о коррупции. Ну, Давайте начнем с простого. Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джодана. Я нашел бейсбольную перчатку в доме у Джодана. Перчатку с автографом Великой Звезды. Я не мог поверить своему счастью. Я расследую дело о коррупции. Я всегда был поклонником Вуриор. Я всегда был поклонником Нью-Йорк Warriors, Warriors. Хотя, честно говоря, сейчас они уже не те, что были раньше. Да, очень не хватает Крейга Джо Джодан встречался с кем-то за обедом. Джодан встречался с кем-то за обедом недалеко от клуба. Потом он позвал этого человека пожить у себя, чтобы тому не пришлось жить на кладбище. Я бы в жизни не догадался, кто это. Отдай мою перчатку И сигарету тебе дать Ну ты хамула, нет Бросай курить Опять на английском, блин Ничего, ё-моё Что, тебе а? еще одну дать? А? Ну, привет. Кто вы такой? А, Джо Блэксет, частный детектив. А, Джон Блэкмор, ФБР. Ну, типа, Блэксет, это то, кем мы являемся на самом деле. А Блэкмор, это, типа, наше подставное имя для ФБР. Давайте Я частного Джон детектива. Блэксат, частный детектив. Как Джо? Давайте по очереди. Теперь моя. Вы решили быть честным. Ваша очередь. А почему вы здесь прячетесь? Как ваша причинка оказалась в дому у Джо? Зачем вы встречались с Даном? Ну-ка, зачем вы встречались зачем с Даном? Зачем вы встречались с Джо Даном? Потому что он меня искал. Однажды утром. Он пришел сюда, но я... Я постеснялся спуститься. Потому что он оставил на могиле бейсбольный мяч со своими инициалами и надписью. В закусочный у Сэма завтра в 12.30. Потому что он знал, что меня хотят убить. Чего он от вас хотел? И кто хочет вас убить? Один вопрос за раз. Ну окей. Как Джо? Что случилось бы, скажи я ему правду. Он бы слетел с катушек. Это было возможно? Его убили. Скрывается, как и вы. Ну давайте скажем, что его убили. Джо Дан мертв. Убит. Я же говорил тебе, Джо, как это произошло? А, давайте по очереди. Давайте по очереди. Моя очередь. Но он отходит назад. Готов бежать, что ли? Что от вас хотел Дан? Как ваша перчатка оказалась? Ну, это мы знаем. Как она оказалась? Почему вы здесь прячетесь? Зачем вы встречались с Даном? Так, ну так вот. Чего от вас хотел Дан? Чего от вас хотел Дан? Он хотел узнать, кто в спортивном бизнесе играет грязно. Грязнее, чем обычно. Разрушенной жизни. Карьера, уничтоженной в самом расцвете. Он хотел узнать, не случилось ли то же самое со мной. Он хотел узнать, не связано ли завершение моей карьеры и мое исчезновение со всем этим. Он хотел, чтобы я подтвердил, кто за этим стоит. Кто? человек, который его убил. Наш старый друг, хирург. О, обвинять обвиняет во всем хирурга. Это ящера. Так. Где так, Митчелл, один из олимпийских пятерки, пытался выдать, себе, э, выдать себя за врача Еля. Один из боевых товарищей Дана пытался выдать себя за врача Еля. Подожди. А, а Митчелл? Один из боевых товарищей Дана пытался выдать себя за врача Еля. Митчелл, один из олимпийских пятерки, пытался выдать себя за врача Еля. Так. Вот это вот. И Митчелла, я так думаю, да? Митчелл есть хирург. Это он за всем стоит. А этот хирург, которого вы вспоминали, он моя очередь. Возможно, за всем стоит Митчел хирург. Но он все дальше и дальше отходит. Я хочу знать, почему я должен вам доверять. Потому что я отношусь к своей работе серьезно, потому что я никогда не лгу. Сделать это для нашего друга Дана, потому что я мог вас убить. А, ну, сделать это, ну я даже не знаю, если сделать это для нашего друга Дана, ну как бы мне он не друг, он друг ему, и он, скорее всего, за это зацепится. Ну, что я мог вас убить, это как угроза. В принципе. Потому что я отношусь к своей работе серьезно, но это так, потому что я никогда не лгу. Ну, лакей, солгал. Потому что я никогда не лгу. моя очередь. Какая ирония, вы солгали Спенса? А этот хирург, которого ты упоминал, это не он? Ой! Эй! <пых> <пых> <пых> Какая ирония вы солгали? Он смотался Эй, это подача а? ну пойдем заберем фотку чо мое ухо и самооценка изрядно пострадали зато у меня появилась новая зацепка хирург этот ублюдок ускользнул прикинувшись врачом но теперь я буду на страже где бы он ни спрятался и как бы не маскировался я его найду. Ну, наверное, надо было правильно сказать, что типа я мог вас тебя убить, но я тебя не убил, поэтому как бы, ну, мы стоим, болтаем, все окей. Ну или я отношусь к, к работе очень серьёзно. Ну, блин, за да быстро. То ты хочешь сказать, что первое, у нас есть коррупционный скандал, который затронул множество самых разных спортсменов. Да. Второе. За ниточки дергает некий хирург по имени Митчелл. Человек, который служил с Даном, верно? Да. Все указывает на него, а может быть, это сложный след. Ну, может быть, это ложный след. Может быть. Но это может оказаться и ложным следом. Ладно. На чем я остановился? Мы не верю своих да? хома да. Третье. Дан вышел на Митчелла или кого-то другого, и тот нанял Муравьеда, чтобы избавиться от Данна. А потом, раз уж ты продолжил ворошить осиное гнездо, Муравьед пришел и за тобой. Но совершил ошибку, и Митчелл или кто-то другой убил его, чтобы замести следы. И... нет, минуточку. Четвертое. С отгадкой как-то связан старый друг Данна и Митчелла, Крейг Спеннел. Ты ему и впредь доверяешь? Да. Мне кажется, он говорит правду. Мне кажется, он говорит правду. Мне кажется, он нам не соврал. Хотя он, возможно, и сам не знает всей правды. Четвертое, то есть пятое. Дану убили пять, то есть четыре дня назад. После того, как он пригласил Спэноу к себе домой. Неужели это не делает его подозреваемым? Логично, не правда ли? Ну, логично, конечно, но что-то не сходится. Нет, не сходится. Почему? Мне так кажется. Мне так кажется. Вы не доверяете интуиции Уикли. Давай пройдемся по подозреваемым. Ты говорил Смирнову, что убежден в невиновности Еля. Однако тот что-то скрывает. Но что с Олирией? Это э, шестое. Нет, я знаю Лири. Он не стал бы поцеловать убийцу. Он бы взял все в свои руки. А что с Кэссиди? Седьмое, так? Кэссиди. Так, Кэссиди действует опрометчиво, импульсивно. А убийца Данна все тщательно спланировал. Я думаю, Кэсиди из числа подозреваемых в убийстве Данна можно смело исключить. Он слишком импульсивен, чтобы спланировать такое преступление. Кто бы все это не спланировал, он понимал, что версия с самоубийством не выдержит критики, поэтому сфабриковал улики, чтобы подставить Еля. Кэссиди слишком импульсивен, чтобы провернуть такую сложную схему. Значит, хоть ты в этом и сомневаешься, за ниточки дергает Митчел. А знаешь почему? Потому что в детективах убийца всегда тот, кого сыщик знает с самого начала. Может, Mary? в английских детективах и так. Но когда под подозрением в убийстве все, кто оказался в особняке. Но вдруг у нас американский детектив, в котором сыщика и убийца не встречаются до последней сцены. Может. Так мы до сих пор не знаем, кто за всем стоит. Я этого не говорил. Как все прошло с Мур? Я так ничего и не узнал. Хотя начиналось все неплохо. Я попросил ее о совместном интервью с ее парнем, Эллом Стоуном. И поскольку я звезда журналистики, они были рады. Прекрасно. Перейдем к интервью. Я буду задавать вопросы вам по очереди, чтобы никому не было скучно. Итак, кто Первый. Так, задать вопрос Эллу, задать вопрос Эллен, задать вопрос обоим. Давайте обоим. А вот вопрос к вам обоим. Что вы думаете про спорт на телевидении? Как вы познакомились? Что насчет брака и детишек? А, что насчет брака и детишек? А вы не думали насчет брака и детишек? Ну, вообще-то об этом мы еще не говорили, но может быть, может быть пока еще слишком рано. Может... Конечно, мы об этом думали. Просто слишком сдержан. Вот и все. Пока мы не можем сказать больше. Но передайте своим читателям, чтобы следили за новостями. Так. Так, сделай с ним. Да, зада... да, ну давайте. Сделай снимок. Пора сфотографироваться. Как нам позировать? Так. Нормально. А, любовники. Ладно, может быть, обнимитесь, покажите свою любовь. Фотоуправление. Так, кадрировать изображение нельзя, чтобы сделать фото. Окей. Вот так вот. Немножко пониже. Вот так вот. В смысле. Вот. Вам же завидует вся Америка. Продолжим. Затем задать вопрос. Ну давайте Эллен. А вот вопрос для Эллен. Так, а сколько вам платят производители Чемпи? Слухи о вас, и Иоглер, правдивы? Вы не боитесь, что бокс не пойдет на пользу мозгам Л? Сколько вам платят, давайте? Вы можете сказать, сколько вам платят производители Чемпи? Конечно, дорогуша. Они платят мне гораздо больше, чем я прошу. Вообще-то Чемпи так восхитительно вкусны, что я готова делать это бесплатно. Я ответила на ваш вопрос. Нет. Глупости. Мы оба понимаем, что да. Что теперь? Так, задать вопрос Эллу. А вот вопрос для Элла. А что вы можете сказать про свой предстоящий бой с Елем? Вы ревнуете из-за того, что вашу девушку любит вся Америка? Как вы думаете, чтобы успешно выступать, нужен менеджер? Давай-ка про менеджера спросим. Ваш менеджер Фрэнк Кессиди, президент Ассоциации боксерских менеджеров. Он говорит. Что выступать должны только те боксеры, менеджеры которых состоят в его ассоциации. Что вы об этом думаете? Мы никогда не говорим о политике, дорогуша. Спортсмены должны держаться подальше от спорных тем и сосредоточиться на спорте. Разве не так? Да, это точно. Мур и политика. И еще один вопрос и Эл, дорогой, ответишь на него? Я поприветствую поклонника. Кто там? Сейчас вернусь, мистер Пулица. <связывая> Пу Пулица? Погоди. То есть она перестала улыбаться, когда появился тот поклонник. А, а, ну да. А можешь его описать? А, смогу даже показать, как только проявлю фотографии. И вообще-то мне тоже показалось это странным. Поэтому пока что он отвечал... Я сделал несколько снимков Мур и ее таинственного поклонника. О, прикольно. Молодец какой. Так, ну пока... Ладно, на чем мы остановились? Так, что вы можете сказать про свой предстоящий бой с Елем? Так, что вы можете про, про бой с Елем? Всего через 12 дней претендент попробует отобрать у вас пояс. Что вы можете сказать про свой бой с Елем? Ну... Все думают, что у меня больше шансов, но слабых противников не бывает. И знаете что? Бобби Ель, конечно, молод, и у него сейчас черная полоса, но у него была и отличная серия побед, так что я постараюсь. Как вы думаете, чтобы успешно выступить, нужен менеджер? сделать снег, вы ревнуйтесь за то, что так? Ну так вот, про политику. Ваш менеджер... Фрэнк Кэссиди, президент ассоциации боксерских менеджеров. Он говорит... Я вернусь что к этому вопросу. ...вступать должны только те боксеры, менеджеры которых состоят в его ассоциации. Что вы об этом думаете? Кэссиди отличный менеджер, правда. Мне жаловаться не на что. И работа, которую он выполняет на посту президента ассоциации, очень важна. Но я не знаю, может быть в этом случае Джо Дан был прав. Стоп, нет. Можно не записывать последнюю фразу? но ну, типа, не для печати. Буду нем, как рыба. Что он боится Кэссиди? Ну, давайте, вы ревнуете за то, что встречаетесь вы с любимыми с Америкой? из-за того, что вашу девушку любит вся Америка. Ну, я бы не сказал, что ревную, а? но я знаю, что такие известные честные люди могут привлекать к себе нежелательное внимание. Mm. Многие хотели бы положить конец своей карьере, так что это непросто. Что ж, начинаю снимать. Так, глаза закрыты, подбородок. Голову ниже, руки вверх. Ну-ка, дай. Посмотрим, что вы думаете об этом. Закройте глаза и положите подбородок на кулак. Боксер-мыслитель. Вот так будет вот. Именно. Да. Огонь. Ну, давай нормально, ну. Стойте, я случайно дернулся. Стойте прямо, я сделаю еще одну. Да что со мной сегодня? Не двигайтесь, прошу вас. Э. Теперь получилось. Продолжим. И я сделаю еще одну, хорошо? Таблетки какие-то. Покажите мне спину. Голову ниже, руки вверх. Покажите мне спину. Повернитесь и покажите мне свои бицепсы сзади. Вот так? Точно. Да что со мной? Не двигайтесь. Попробую еще раз. Так, давай. Никак Ты не ящер получается. опять. Не двигайтесь. Самое время. Наконец-то закончили. Там ящер какой-то. То есть... Ты говоришь мне, что фотографии готовы? Или ты так сказал Стоуну? <смех> и то, и другое. Смотри. Интересно, сколько висит каждый бицепс, как думаешь? Много. Но меньше твоего языка. <смех> Люблю твое чувство юмора. Так, дальше. Вот как а раз кто есть. кто этот парень? Я уверен, что это не поклонник. Видел бы ты ее лицо, когда она его заметила. Так, еще. Вот это вот. Посмотри на его руку. Он что-то достает из сумочки Мур или что-то туда кладет? Кладет. Мур и Митчелл. Вот. Думаю, она курит только тогда, когда нервничает. И что же ее нервирует? Боксер-мыслитель, боксер-поэт. Бокс внезапно может оказаться любимым видом спорта среди интеллектуалов. Так ты и. что, не видишь, что они любят друг друга. Честно говоря, я в этом не уверен. Любовь это не подхалимство. Любит друг друга, да, да, да, да. И что, и этот парень? Я уверен, что это не поклонник. Видел бы ты лицо, когда она его заметила. Ну, то есть, мы уже. А, тут еще вот он. Вот он, вот он, вот он. Так, что там? Я уже видел такой спичечный коробок. Да, кстати. Когда играли в покер, помнишь? Помнишь, помнишь, помнишь? Мы играли в покер как раз-таки. Стоп. Это же он. Кто? Митчел, хирург. Серьезно? Ха -ха, попался. Пока нет. Точно. Еще нужно его найти. Да. Дружище, ты что, не слышал о чем я только что говорил? Нужно рассмотреть эти фотографии. Нам нужна зацепка, которая выведет на Митчела. Улики ну, ложит поклонник. Вот, как я и говорил. Это интересно, на самом деле. Блин, во всех детективах обычно ты никому не доверяешь, а тут можно доверять сразу многим людям, как-то даже странно. У тебя есть какая-то вот эта вот ручная ласка, которая там вот все бегает, фотографирует, еще одна рыська и овчарка, коп, которому мы в принципе можем доверять, он чист, его пытались подкупить, но он отказался. Ла Лагуна или Ла лгуна Драки вовсе не худшая часть моей работы. Тебе, конечно, могут и трепку задать. Но есть шансы отбиться. Но если всю ночь сидишь в машине, выхода нет. Ноги сводят, спина и шея затекают. Все тело ломит и тянет свалить отсюда. Это О. скучно и нудно. О, да. С условием того, что нужно еще следить Люди за чем. Люди наконец начали выходить. Бар закрывался. Это же, прикиньте, посто... вот сидишь на одном месте и смотришь в одну, грубо говоря, точку постоянно. И ни разу там не объявился Митчелл. Не входил и не выходил. Сам пойдешь. У меня не было выбора. Ну ладно, ну пойдем разведаем. Я вижу, вы решили принять мое приглашение. И вы умны. Подождали, пока мои завсегдаты разойдутся, потому что мех экзолит. Хороший совет. Всегда к месту. Или бурбон. Он же думает, что мы этот самый... Техазиас это, да? Приветствую вас, мистер. Как вас говорить и звать? Насколько я знаю, Лай Гуанов всегда сохраняла нейтральность. Он играл в покер с Кэссиди, но у Лири использовал его бар для передачи денег. Имело ли смысл прикидываться и дальше? Или открываться было слишком опасно? Открываться опасно. Фарнем. Говард М. Фарнем 2. Точно. Говард Фарнем из Динг-Донга. Сейчас. Вы что, осторожно, типа мешает. Продолжили маскарад. Я, я считаю, что да. Нужно продолжать оставаться в маске. Да вы талант. А в пул вы играете еще лучше, чем в покер. Здесь куда проще. Никакого обмана. Ха -ха. А вы даже не вздрогнули, когда Кэссиди решил преподать тому орлу урок. Ну, а что тут сказать? Это не первая разборка в моей жизни, да я бы сам его порешил. Я был слишком поражен, чтобы удивляться. Да я бы сам его порешил. Если бы Касиди не приказал Цирюльнику убить этого Сукина сына, я бы сам его порешил. Техас. Некоторые говорю, истории кто? Божьих просто не заслужили жизни. Мы объявили Пао о своем Черт. презрении ну, Никто не идеал. Скажите. Чего вы на самом деле хотели от Кэссиди? Потому что я не понимаю. Техасская ассоциация боксерских менеджеров. Мой враг Десмонд Улли. Ну, Техасская ассоциация. Я хочу создать в Техасе ассоциацию боксерских менеджеров. И мне могли бы пригодиться знания Кэссиди. Не волнуйтесь, я просто любопытен. Так, что насчет меня? Что ж вам нужно от меня? Никто не приходит в Лайгуану, чтобы просто выпить или сыграть в пул Я ищу одного из ваших постоянных посетителей Доктора Ангуса Митчелла Зачем? Это касается только меня и его У него на хвосте полиции Я хочу его предупредить Мы вместе служили во время войны Я хочу с ним работать Я знаю, что у него есть собственный спортивный бизнес Сдается, если мы поладим, выигрыши останутся все Ну, конечно Вот что я свяжусь с Мичелом. Приходите завтра вечером. Вы не понимаете? Я должен с ним поговорить. Иначе. Иначе что? Я расскажу, кстати, о ваших дележках, Соллери. У меня есть друзья, с которыми вы вряд ли захотите познакомиться. Вы теряете возможность неплохо подзаработать. Ну, э, типа... Э, расскажу о ваших дележках, Соллери. Это типа... Угроза. Ну, давайте будем угрожать. Или вы теряете возможность неплохо подзаработать? Бля, а у вас денег нету. Ч ⁇ как? А, с которым вряд ли захотите... Ну давайте вы потеряете возможность неплохо вы подзаработать. Так неплохие деньги потеряете. Вы сыграли на жадность, Паула? Я умею награждать союзников. Думаете, я трачу свое время в этой дыре исключительно ради денег? Прошу вас, не говорите глупостей. Что-то еще? А, с которым вы братья заходите позвонить. Я расскажу, Кэссиди, окей, тогда угрозу. Вряд ли Кэссиди порадует, что в вашей дыре проворачивает дела о Лире. Понимаете, о чем я? Мы решили пригрозить Паулу. Вот сукин сын. Ха -ха -ха -ха. Хорошо. Дайте мне свой телефон. Я позвоню, когда Мичел появится. Нет, вы позвоните ему прямо сейчас и передадите сообщение. Но Папа. если всю ночь сидишь в машине, выхода нет Ноги сводят, спина и шея затекают Все тело ломит и тянет свалить отсюда Это скучно и нудно Настолько, что мысли попадают в какую-то бесконечную петлю Словно сидишь в машине и наблюдаешь за кем-то Так, вот он Приехал. Владелец Лайгуана должен был сказать Митчеллу о том, что некий муравьед все еще жив. И что он обязательно расколется. Это лишь вопрос времени. Если повезет, Митчел занервничает и объявится. Теперь остается только следовать за ним. Хорош. Подожди, я рулить буду? Не надо. Не надо. Не надо. Вот не надо. Я сейчас все это... Я аж спалюсь на первом повороте. Я вам собью парочку человек. Столбов снесу. Не надо, не давайте мне сейчас пока вот. Я, я слишком расслаблен для всего этого. Ну, вообще, он отличную ловушку провернул. Хорошее дело, мне понравилось. Молодец, чувак. У нас прям хорош. Так, мы, получается, за ним сейчас проследили. И теперь у нас будет одна из его точек, где он обитает. Правильно? Мы сможем как раз таки все там осмотреть. Ну, ящер, ты попался. Фига себе, он паркуется, смотрите. Я думал, он сейчас врежется. Миллиметражник, блин. А, параноик. Крутится, версия все осматривает. Он с пузиком такой. Ты Гуана какая-то просто, да? Тем временем, нам уже пора начинать закругляться. Так, это, видимо, его какая-то база, что ли? Какой... Коль пафосный, пушка крутит, а? Так, ну давайте. Ну давай, господи. Та самая пушка. Конь, который охраняет склад вооружен. Хорошо. Дальше. Давай. Он, кстати, вышел с каким-то чемоданчиком. Он оставил ее снаружи. Интересно, что там? Так, дальше. Та самая куртка. Я правильно думаю? Да? Та самая... А теперь пора слушать. Теперь слушаем. Так, игуана. Говори. Слушай. Все будет в порядке, не беспокойся. Гилл, стой на шухере. Если появится кот, ты знаешь, что делать. Я вернусь через час. А, Гилл приказа... приказано убить меня. отдел you так значит надо этого понь эту пони как-то вырубить так ну-ка смотрим куда смотреть на что смотреть Пушка, да, и что? Интересно, я смогу застать его врасплох вон оттуда, хотя я понятия не имею, как туда забраться. Ого, это нужно как-то наверное обойти. Кто туда попал, господи! Так, сейчас подумаем. Улик достаточно для дедукции. Давайте. Давайте. И закруглимся после дедукции тогда. Так, конь, который охраняет склад, вооружен. Так, под uh, один из бывших дв два головореза пытались запугать меня, чтобы я бросил это дело. И один из них готов был разрядить в меня пистолет. Это раз, два. Конь, который охраняет склад, вооружен. Тот Конечно самый конь. Же. Это же напарник Ранда Нужно быть поосторожней. Когда они меня избивали, я заметил, что он хватается за ствол, не задумываясь. И нам, короче говоря, я так понимаю, вот так вот как-то нужно пройти, выйти на эту крышу, да? Тут что? Ну, по крайней мере, я увидела лестницу, я так думаю, скорее всего, по ней нам и нужно пройти. Что, нет? Не по лестнице? Буду, нет. Ну, вот тут по коробкам как-нибудь скарабкаться мы сможем? мы быстренько вот это все дело осмотрим? Походу, нет. Так, давайте-ка мы сейчас вот обойдем. Сейчас попробуем кое-что придумать. Камера не двигается ни в какую сторону вообще. Ну, то есть, скорее всего, мне нужно туда, да, куда-то вон туда, вот вглубь. Прям вот. А тут еще и забор, боже. А тут двери открыты или что? И... Тут свет что-то горит. Вот тут, причем довольно ярко. Будто тут что-то... Ага, туда меня не пускают. Значит, куда-то вот прям туда-туда-туда, да? Получается. Ну, пошли. На лестницу он не залезает. Было бы логично туда залезть. Но он не залезает. Тут он тоже не залезает. Хотя можно было бы. О, карточка. Значит, нам надо было действительно сюда. Сейчас, я так думаю, вот с этой стороны где-то нужно обойти. Главное, случайно на него не нарваться. Может, тут где-то есть какая-то лестница или еще что-то в этом роде. Ну-ка, а это что? Мы не сможем спуститься вниз? Нет, не можем. Это мы, получается, вернулись обратно. Правильно же ведь? Если тебе нужна тишина, шум твой друг. Так. И что? Не, ну тут мы вернулись обратно. Там просто забор. Ни на какие лестницы у меня не получается пройти. Короче, я не знаю, как это мы будем решать уже в следующей серии.